Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я, Вика. Сегодня очередное наше швейное видео из серии «Легко и просто» переделка. И у меня сегодня переделка вот такой вот, то ли шарф, то ли палантин. Вот, вот даже не помню, откуда оно у меня взялось, то ли я из какой-то распродажи купила. Ну, в общем, не знаю, девчонки, лежало это чудо у меня года три. Вот пока я не увидела в нем изделие. Вот. Ширина этого чуда 70 сантиметров и длина этого чуда... Конечно, если вы эту вещь захотите повторить, вполне себе достаточно купить кусок ткани. Значит, итак, ширина 70, а длина его, этого чуда, 90 сантиметров. 90 это вдвое, 180 сантиметров. Вот такой вот кусок, кусок у меня. Вот смотрите, здесь у нас бахрома. И я хочу эту бахрому использовать для начала. Сложено вдвое, как бы сложенный вдвое. А еще, еще, вот что у меня есть. У меня есть поясочек, который я вырезала из маечки. И стала мала. То есть это эластичная тянущаяся ткань. И вот я вот так вот, как у меня была майка, так я его и вырезала ширина его. Э, значит, у меня, значит, значит, значит, значит, то место, которое когда-то. 60-76 сантиметров. У меня то место, которое когда-то называлось талия. 79 сантиметров. Какой ужас? Как раз в принципе нормально. Вот так вот. Значит, что я делаю? Я складываю пополам. Эту вот деталька. Детальку. детальку. И вот здесь вот от угла. Так, первое, что мы делаем, мы вычисляем первую мерку. У меня ширина окружность бедер 100 сантиметров. Я делю на четыре части. Это одна четвертая окружности бедер 25 сантиметров. И от конца я делаю углубление на 7 сантиметров. Вот оно отмечаем. У меня исчезающий маркер и отмеряю вот так вот 25 сантиметров. косой 25 сантиметров вот она точка но здесь я вот так вот закругляю это все дело ну, как и на юбочке как обычно никаких припусков я не буду делать на шов далее опускаюсь вниз здесь я хочу и использовать вот этот вот край у меня юбка будет с неравномерным краем то есть Просто потому, что я хочу вот это вот использовать. И вот эти вот клинья, бахрому, это все я хочу пустить в дело. Значит, здесь я отмеряю 45 сантиметров и ставлю точку. И далее соединяю эту точку с вот этой вот верхней точкой, прямой линией. ломать исчезает значит я быстренько это все дело вырезаю вот и получается вот такая вот деталь которая у нас углы уходят вниз что в принципе я и хочу далее что я делаю у меня осталось вот такие вот две детали при том при всем этом Значит, здесь у нас вот эта сторона будет низ, а вот эта сторона, где у нас вот так вот это все выглядит, будет вверх. Значит, что я делаю? Я складываю в нахлест. Вот сейчас у меня лицевая сторона смотрит на меня. Вот, сложила в нахлест, при этом раздвинув эти детали таким образом чтобы мне хватило как бы на вот эту вот деталь, обрисовать деталь. То есть еще я могу запас сделать. Что я еще хочу сделать? Я еще хочу выпустить вот этот вот край. Я это делаю вот таким вот образом. Один и второй угол. Я смещаю. Видите? Вот таким вот образом так теперь совмещаем боковушки и относительно боковушек делаем этот запас Вот я их совместила Теперь делаем запах смотрите каким образом мы его уводим вот так вот вниз один и второй и что нам нужно будет сделать зафиксировать вот эти вот края Раз и второй. Вот, в принципе, пока у нас весь кровь. У нас нет остатков, из остатков у нас вот одна вещица, и сейчас мы переходим к машинке. Так, и первым так и первым делом что я сшиваю. Я вот как приколола вот эти вот углы. То есть вот эти вот скосы. Смотрите, я строчечкой просто прикреплю сюда. Вот вторая. Так, с другой стороны, вот она ушла, вторая часть. И мы ее вот как она ложится, так и прикрепляем. Пришиваем. И вот получается здесь у нас вот такой вот пришиты эти два угла. Теперь я сшиваю боковые швы. Итак, показываю, что у меня здесь одна строчка, вторая строчка. То, что я показывала в начале. Сейчас, подождите, я вас подниму. Далее, здесь пошло наискось. Швы боковые, вот они, разутюженные. Это я все пообрезаю. Хотела сделать еще отделочную строчку, не буду. Здесь... Углы, если выглядывают вот так вот, подверните и подшейте, чтобы не выглядывали углы. Теперь что я делаю я здесь по передней детали? Я сейчас вот это все yeah. подравняю. Вот по этой точке я выравниваю переднюю деталь. Это мне не нужно, я срезаю. Вот так, таким вот образом. Все. Теперь теперь поясочек. Поясочек я складываю. Вот у меня кусок майки, чтобы вы понимали. Вот я складываю его вдвое. И совмещу просто вот эти вот боковушки с боковым швом все остальное буду припосаживать вот здесь вот тоже этот угол я вот так вот сглажу срежу его остальное я буду шить и вот так вот припосаживать основную деталь в пояс вот на лапку потому что я еще буду делать отделочную строчку отворачивать вниз я пришиваю Решила, обметываю теперь так теперь отгибаю здесь, на 07, где-то прокладываю отделочную строчку. Это все мои действия. Ну еще разве что нитки пообрезаю с изнанки. Девчонки, вот она, вот она, моя красавица. Еще на себе. Вот такая вот получилась симметричная юбочка, из полявшегося шарфа из шарфа, который валялся три года. Единственное, что э, пояс, конечно, не по цвету, а черный. Ну, что было, то было. Тут темно-серый, еще. В принципе, был бы темно-серый, было бы лучше. Ну все, на сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.